всем привет это спасибо за фрагбро и это вторая часть э, видоса про классный баланс варфейсе в общем смотрите такая каточка получилась. я зашел на ТНК, он вообще нет калиброванной реми вот соответственно красным цветом это враги наши синим союзники смотрите у меня калибровка первая игра наши тиммейты это мне вк написали наши тиммейты а Винейл, золото. Виктория, золото. Чмэклка, золото. Наши враги. Платина. Причем какая-то платина, я не знаю, там, третья или какая там, или, или вторая, это вообще хуй знает. Еще одна платина, еще одна платина, и еще одна платина. И Мисс Грим, вот, она золото. Ну и то она -то, и как бы играет хорошо, несмотря на ее 0.7 КД. Еще и глава клана там, короче... 10 тысяч пвп и так далее. Не новичок явный в игре. Мы, короче, соснули. 1-6 вообще. Это, бля, вот эти вот челики. Вот Ютео и кто там еще. И Успение, по-моему. Они просто все ебали. Вон у него тысячи мяс, там вся хуйня. Ну, вот. Вот такой вот охуенный баланс, блядь. Так и получается. Типа некоторые катки ты выносишь, блядь, 6-0 всех нахуй. Не чувствуешь. Другие катки тебя так жестко ебут, что пиздец. Потому что, ну, баланса вообще никакого в катке не было.